Воздух настоен душистой сиренью, Золотом солнца залит небосвод. Миг появления на свет, день рождения, С радостью вместе по жизни идет. В этот прекрасный, волнующий праздник Я от души вам хочу пожелать Всяческих благ и приятностей разных Не огорчаться, и не унывать, быть выше зависти, зла и обиды, в сердце любовь и надежду нести, Счастье желаю, чудесных событий, бодрости духа, здоровья и сил. Помнить всегда, что добро пребывает там, где без устали сеют его. Жить с наслаждением, я вам желаю, мирно, отрадно, светло и легко.